Лучше слушайте фонг. О. Звучит как будто начало пятого трека из... Пятого тайного бонус-трека из альбома Влада «Четыре 4 Бумага. Хе-хе-хе! всех детей! Прошу, прошу, прошу, прошу, прошу, Вот, я, знаете, одно не понимаю Ну, как бы, вроде звучит, ну, нормально Такой, мамбл, значит, лиричный для девочек, может быть, в клубе, там, в тачке послушать. То есть, какой мотив этой песни? Он про то, что, э, ну, вот, сука, прости, да, вот, что вы разошлись, все закончилось, там. Э, она тебе пишет, там, в телеге, там, блядь, я солью всю переписку с тобой, там такая жесть, сука, ты сядешь, блядь, тебя отпизят мои друзья, тебя отпиздит моя мать, моя бабушка тебя проклят. Вот, и она, типа, угрожает тебе, пишет или так, говорит, наоборот, «Прости». Тоже вернусь. Говорит, прости меня, я хочу вернуться, а ты посвящаешь ей песню. Нахуя? Типа, если ты расстался с женщиной, ты должен что сделать, собственно? А, ну, все, не общаться с ней. Время лечит. Она забудет, у тебя там, типа, пройдет. А если ты пишешь такую песню сопливую, это у нее взыграет. И ты там стопочку где-нибудь опрокинешь на вписки, такой, бля, какая баба была, сука. Вот найду ли я такую другую? Вот, вот хуй его знает, вот начнется. Это же полный Полный фонг будет, если это я буду один дрочить сидеть в комнате, блять, на бесплатное порно. Ну и, соответственно, в чем, в чем прикол то? Я не вижу вообще целесообразности такого мотива. Понятно, что это, ну, просто мейнстрим. Но как-то все, блять, бессмысленно. Бессмысленно люди как будто не задумываются вообще о том, что они делают. Они могут делать качественно, например, ну, типа современно, да. Но, но это фонг. <клес> Я, кажется, придумал определение слова фон. Ну посвящай. Зачем они перегружают басы и бочки, блядь? Я не понимаю, это уже не модно, нихуя, это бессмысленно. То есть, если ты вот в эту... Как мне недавно, ну, объяснили, и мы как-то пришли к тому... В чем прикал? Все, гом... гром... Все эти гонки громкостей из... начались из-за Рика Рубина, который продюсер целой кучи музыкан... музыкантов, как рокеров, так и рэперов, там, ну... От Jay-Z, собственно, до каких-нибудь смит И вот он эту тему продавил типа гонка громкостей когда вот у тебя дорожка идет блять не та дорожка то есть не вот так вот да а вот блять вот так вот прям ну как бы мы переросли уже это это уже не круто считается ты убиваешь информацию в, в мелодии то есть я считаю что сейчас это признак дурного тона сводить все именно блять перегружено максимально тому ну вот спасибо короче уважаемый э -э, лилойн и глаксор но ну, мы досмотрим немножко а, oh, ну все, да.